Вообще своих денег Мир. стоит. Смотри, а сколько мест. Вообще, так все так мягенько, классно. Мягкая вот это все вообще супер. Ты садишься в машину за 2 миллиона. Классные дверные карты. Я так понимаю, это не дерево, да? Имитация какая-нибудь. Сузуки. То есть ты отдаешь 2 миллиона. Ну такое кожа. Ну, такой ощущение застряли в восьмом году. Да. хендай и Лантра. Что-то да. Еще часы вот здесь все синие. Будет. Маленький гелик. Так Вик, я лучше в не Москвич? Да. Ну, присядь в эту машину. Газель как будто. Ну, вот. Ой. Конечно, так, по горам. Здесь еще таки существуют. А вот эти. А опять опять О, В мою сторону? Нет, в мою сторону. Ну, говорю, Газель. Нет, этот вариант не вообще прям. И он и внешне прикольный, и он, действительно, с ним можно поехать куда-нибудь на дальняк. Ну, ну, мест... Потихоньку пердеть вот так, да? Ну, там какой мотор? Что там 105 силы есть. 105... Ну, в любом случае, там что-нибудь 2 литра максимум. Это <звы> я техника. не хлопай купишь? Куплю. Есть черная машина. Я хочу новую черную машину. Но я бы хотел повыше. Явно ну, вот эта посадка, она что вот на ауди, что не на ауди. Ну прикольно. Но если вот сюда шильдик москвич приклеить, то все равно сразу будет чувство, что это просто место. Бабарамфьянога. Черный потолок тут. Ну, у меня тоже черный потолок. Ремни-то обычные. Кстати, между прочим, черные, не красные. Ну так прикольно. Вот эти вот тузыховоды мне у них нравятся. Mm -hmm. Окей, прям. Круглые, но не бесячие. Никак не на рынок ну они почти две да, тихо, тихо, все, надо тут вот это вообще-то Мерседес. Мерседес с Мерседесом, а вот такая штука, мне больше нравится. На ней не хуй. Такое читинка. Очень огромный автомобиль. Мама приехала. Кнопку снова и снова Это Dusty's Phantasy's, а не лова -лова.